Подхватить простуду легко, поэтому лучше подстраховаться. Можно не бояться выйти из дома, когда находишься под защитой. Не думайте о простуде. Проводите больше времени с близкими. А Тилорон «Северная звезда» позаботится о вас. теларон «Северная звезда» — ваш надежный помощник при профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. «Северная звезда» — нам доверяют.